Всем огромный привет! Сегодня мы готовим антрикот с виной. Я взяла два антрикота, они примерно одинаковые по граммовке. Я их буду готовить очень просто. Я взяла два антрикота, рассказываю последовательность. Вымала их, высушила. Бумажных полотенец у меня нет. Я высушила обычным вафельным полотенцем. Перед тем, как их посолить, поперчить, мне нужно немного их отбить. Один готов. Подсаливаем. По вкусу подсаливайте, как вам нравится. Теперь. И еще мне нужно будет смазать их немного оливковым маслом. Вот неполную ложечку взяла. Со второй стороны проделываем то же самое. Как это все будет вкусно. У меня же слюнки бегут. Теперь я их оставляю минут на 30. И потом буду обжаривать. На гарнир к мясу у нас будет отварная морковь. И сейчас пришло время обжарки сковородку маслом, кладем сюда зубчик чесночка, нагреваем сковороду на самый большой огонь и обжариваем. Юра хочет вам передать запах, какой здесь стоит. Но вы уже знаете, как обжаривает чеснок в масле, это же такой аромат. Я вам говорила, что у нас на гарнир будет Отварная морковь. Гарнир готовьте по вашему желанию. Вы можете картофель отварить, можете рис, то угодно. Переворачиваем. А я тру морковь для гарнира вареную. Я с каждой стороны минуты по 4-5 обжарила на сильном огне. Только что убавила огонек. Смотрите, тут кровь. Это у меня кровью, антрепот кровью. Сейчас переверну и еще буду обжаривать минут 10. Но кто любит кровью, уже можно кушать. Гарнир готов. Не солила, ни перчила. Антрикоты готовы на косточке. Я. И можно приступать к ужину. Так мы садимся ужинать. Как это все красиво и как это все вкусно. Подрезала огурчиков, достала имбирь. Мы покупали в светофоре. Like a bird on a tree. I'm just sitting here I got time It's clear to see